Ну, смотри, очень часто с нами, когда беседуют, спрашивают, откуда у нас информация. Наверное, в потоке. И человек не понимает, что значит, в потоке, что значит в потоке, что это такое. И про поток вообще существует очень много легенд и мифов. Даже на рынке тренингов вот очень много существует. Например, даже название курсов есть там в потоке, там, еще, там, ключ потока, еще какие-то варианты и учат интуиции это отдельный вид вообще тренингов достаточно дорогие где обучают интуиции я кстати проходила тоже в свое время обучение интуиции там было три уровня а, знаешь я сейчас когда вспоминаю эти тренинги мне немножко смешно становится потому что идет очень большая подмена которую человек не понимает и не осознает вот например на курсе интуиции нас учили чувствовать черные и карту карты и говорили, смотри по реакции в теле, какая в теле будет реакция. Вот если ты чувствуешь там вот жалость, там, значит, это будет черная однозначно. Она белую там расслабила, значит, это будет белая. И человек ориентируется на ощущения, а ощущения, ощущениями полностью как физическим телом может полностью управлять ум. И, таким образом, это не об интуиции, это об игре и о разводах ума. И так тренироваться на разводах ума можно бесконечно, забивая свою жизнь ложью, когда ты лжешь. «Ой, это у меня зеленая дорога, это не ГАИ организовала зеленую дорогу, это у меня такое сплошное везение», там, и так далее. Я просто помню вот эти игры, а интуиция, это, конечно, жуткие вещи. Еще один из вариантов интуиции это когда, ну ты же чувствуешь, вот ты же пальцами чувствуешь, какая карта, но ну, я пальцами могу разложить колоду из 100 карт, и я даже видео уже выкладывала на эту тему, потому что черные и белые цвета по-разному чувствуются кожей. И если ты, у тебя тактильная чувствительность наработана, то ты можешь это почувствовать. И получается, тактильная чувствительность и интуиция – это совершенно разные вещи. Но когда мы говорим об интуиции, надо говорить не об интуиции, это неправильно, надо говорить о разуме. То есть это о чувствовании себя, и это о включении разума. Потому что именно интуиция – это есть разум. А видишь, как хорошо. Я не проходила ни одной практики, да, а у тебя есть опыт практик. И как хорошо, когда у тебя есть опыт, а я в потоке, все это достаю, и ты знаешь, а у тебя уже есть опыт физи а я достаю из психи, из подсознания, да, и вот это соединение дает огромный, на самом деле, вот, вот оно, то, что я не проходила ни одной практики, ты, проход... ты их знаешь, да, и это нам дает вот этот коннект, когда я достаю, я оно ж идет потоком, а ты ловишь сразу, да, а когда у тебя знания, и у нас соединяются вот это, вот мои знания и твои знания, да, соединяются и получается вот этот, на самом деле, если бы, если бы, Наташа, была, я проходила какие-то практики, да, вполне вероятно, были бы искажения. Ну да, здесь а по под чужие мысли. Да. Да. А здесь чистое соединение, вот что. А, так, подстроить под чужие мысли да нету, и все. Да. И получается чистая что, информация. Чистая информация. А, ну, понимаешь, а, опять-таки, когда тебе пишут и спрашивают, а, подскажите мне практику, чтобы натренировать интуицию, быстренько. Кстати, всем всегда надо быстренько, быстренько. И причем дай, дай, дай быстренько, да? Быстренько, скажите, там какой-то ключик, да, и, и, и его поворачиваешь, и Детский каприз к да, пришел, да, и да, да. дай быстренько, дай, дай, дай, дай, дай, это смешно, конечно, но какую практику тебе дать? Вот на интуицию какую практику тебе дать? Угу. Какую практику надо дать, чтобы включился разум у человека? Вместо Таким, ума разум да, ну да. Когда говоришь практику на интуицию, она такая, а, да, вот такую практику я дам, у тебя будет какая-то там интуиция, да, бабочка такая <свят> Которая никак не чувствуется, она такая тонкая, она такая мимолетная И вся та, та херня, которые говорят на эту тему А когда говоришь о включении разума, так бум, и мозг включается, слушая на самом деле Какая практика, чтобы включился разум? Он либо есть, либо нет либо ты слышишь себя, либо не слышишь. Да, либо да. ты чувствуешь себе, себя, либо не чувствуешь. И на повестку дня. Либо ты врешь себе, либо ты не врешь. Все. Что ты еще хочешь знать? Ну, это же элементарно просто, да, да? да? А для того, чтобы слышать себя, надо стать искренним, открытым, настоящим. Да. А вот элементарно. И элементарно. элементарно. Я а же это... так искренне. Я такая искренняя, искренне, искренне. искренне. Да, да, да, да, да, да. И где? В каком месте? Ты где искренне. Да. Куда да, смотреть? Куда, да, куда смотреть? Покажи мне это место. Поэтому вот когда вот эти все вещи видишь, слышишь, а, мне сейчас на этом вот в инстаграме очень много психологов подбрасывается, кто на эту тему выступает, и я понимаю, что очень много лжи. Угу. Очень много лжи и очень много плевания в свой собственный колодец. Потому что если ты до того, как ты выдать какую-то информацию, ты выбираешь, какие семена ты будешь сеять, что ты посеешь. Ты посеешь ложь, либо ты посеешь истину. Ты посеешь знания или ты посеешь подмену. Это твой выбор. Но ты же на выходе пожнешь то, что ты То, что ты посеял. Ты же сеешь для себя. То есть ты, да. Ты кого обманешь? Себя. Себя же обманешь. Ты получишь продукт тот, который хотел. Что посеял, то пожал. Народные мудрости здесь не обманывают на самом деле. Да, да, да, да. Поэтому видишь, здесь важно не практика, здесь важно не а, какие-то там фокусы, а, придумки, магия, ритуалы, еще что-то. Да, Нет, да, здесь да. это не имеет значения вообще. Здесь имеет значение потоковое состояние, а подключение к разуму это потоковое состояние. То есть да. либо у тебя идет информация, либо она у тебя не идет. Угу. И она может идти разного уровня информации mm -hmm. В принципе, если у тебя запрос К разуму, я сею ложь mm -hmm. то, то он тебе вопрос. может выдать да. лги И у тебя да. будет очень хорошо получаться да. Но ты же потом будешь играть в эту игру Сам, сам. Вот это надо осознать, что ты сам будешь играть в эту игру mm -hmm. Что посеял, то пожал Как только у тебя цель Заманить в ловушку То есть посеять зерно э, Ловушки, да, паутину Ты же в нее сам пойдешь. Да? Совершенно верно. Поэтому, вот, кстати, на эту тему и предложения, эти разные, маркетинговые, которые не проходят с инфодайвингом, когда нам говорят насчет того, что вам надо вот так и так, вам надо увеличить количество клиентов, вам надо вот это, вот это, вот это. У меня они а вот как осколок меня, потому что это все работает на… Оно работает как-то. Угу. Оно работает на какую-то аудиторию. Но если там есть ложь, угу. оно разобьется. И ты угу. будешь в своей жизни иметь ложь. И лучше ты будешь двигаться медленнее, чем ты будешь иметь в своей жизни в дальнейшем пике скалы и взрывы. Да. Согласна Но иногда, конечно, чтобы человек услышал, зацепился да, Надо как-то коснуться этого человека Потому что, смотри, вообще сарафанное радио Это самая сильная штука Это так же, как сказки народов мира ну, да. То есть, э, вернее, даже народные сказки То есть у них нет автора у них народ автор, сарафанная радио. И они передаются, они передаются, вот они просто как мудрость. народной мудростью, да. Не искажаются. Как только появляется автор, появляется уже лично его искажение. искажение. Потому что оно искажение появляется, потому что у автора есть эго и Вот появляется игра. Появляется игра. Это так. И через призму эго и ума, когда игра уже видится, вот мы на лекции ждавали через призму эго. Я угу. понимаю, что там те, кто слушал, обалдели просто. Угу. Но на самом деле да? это так. Да? И самые простые вещи, они через призму личности становятся совсем другими. И самое интересное, что в коллективном идут самые низкосортные искажения. Угу. Но по угу. факту... И представителями потом, которые входят в науку и двигаются, становятся не всегда uh -huh. адекватные люди. Uh -huh. Но uh -huh. что имеем, то имеем. Uh -huh. И тогда психотерапия основывается на психоанализе. На психоанализе. А, ну да, индивидуальность. А uh -huh. есть уже переработанные отходы, то есть... Землю. Поэтому потоковое состояние – это ключ. Это ключ ко всему подключению разума сразу дает потоковое состояние. Потоковое состояние – это когда чисто. и речь у тебя льется, и информация льется, и ты просто знаешь. вот Подключение к этому источнику знаний. Мы ведь вводили люди. Это все состояние, это все управление своими внутренними состояниями. Многие из состояний для людей – Полностью незнакомые. Незнакомые почему? Потому что в их жизни присутствует вина, обида, злость, зависть и так да. далее. И они забивают, забивают тело, потом забивают психику. И получается, что а, человек настолько загружен своими а, выбросами, а, своим ядом собственным, а, что идет самоотравление. И он не способен вообще воспринимать этот поток, этот чистый поток, который есть в каждом человеке. Он заплевывает свой источник, отравляет его. Угу. И получается, в это время у него не работает, можно сказать, интуиция, на самом деле не работает разум. Угу. У человека отключен разум, и человек совершает поступки, которые вообще несоизмеримы с поступками человека. Так же, как вода. Вода чистая и вода загрязненная. И мутная. мутная. Вот оно. Точно разница. так же, как сознание. Мы видим сознание ребенка, да. подходящего в жизнь. Да. Оно чистое, оно световое. Да. И потом видим состояние, уже когда он взрослеет. Да, оно уже все. Помутненное. Мутное. А какие взрослые приходят иногда, особенно когда заболевания или психические расстройства, там света практически нет. Угу. Идет такая теневая серая масса сознания. И даже сложно назвать это сознание. Особ... Да, особенно как когда магия поток. есть да, особенно, в роду. когда магия не религия. О, религия. Это как, оно на самом деле, оно идет без света, и оно постоянно идет рядом темнота. Прямо чувствуется рядом, только разные оттенки серого. Кстати. Разные оттенки серого, да. Вот вам и любимое развлечение. Ну а что делать? Но к этому же потоковому состоянию, когда человек приходит, он очищается. Это как стать под чистый как да. стать под родниковую воду. Да. И твоя муть, она стекает, и в какой-то момент у человека прояснение сознания. Так что же я делаю? Да. Как да. я живу? Как я реагирую, как я гажу сам себе? Да, Прояс... и вот все. это проявляется именно, знаешь, искренне, то есть чистота, которая ну, она, она настолько очевидная становится, ты видишь все свои искажения. Вот когда даже идет информация потоком, да, она льется потоком информация, ты, ты, ты уже знаешь, что ты в потоке, и начинает просто ты мгновенно, у тебя открывается и это понятно, и это становится, и это очевидным, и это. То есть как, как пелена сходит, да, и информацию просто идет потоком чистым. Но тогда ты смотришь на человека и ты видишь его суть. Видишь суть, да. Видишь суть. Ты видишь суть. Он задает тебе вопрос, ты слышишь суть вопроса, да. и даешь суть ответа, да. И тогда нет лишних слов. Угу. И тогда вообще отсутствуют эмоции. Угу. Тогда, тогда идет гармония и внутри состояние счастья и все. Угу. То есть это такой баланс умиротворения, который просто есть и угу. это норма. Это норма общения богов. Да не вот эти же манные игры, лицемерные игры, услужливые, льстивые угу. и так далее. Угу. Это все уже разновидности игр. Да, да. Это оттенки игр. А здесь, как, когда ты видишь суть и отвечаешь на суть, игра сворачивается, и тогда есть возможность развернуть осознанно ту игру, которую ты хочешь, вместо свернувшейся. Да. Да? То есть для того, чтобы что-то Посеять, надо убрать предыдущее, перекопать, вот. посеять очевидно. новое. Это да. очевидно, точно так же в природе. Угу. Вот. И здесь точно так же. Поэтому человек из игры врывается: надо эту игру свернуть, поблагодарить, завершить, осознать и потом посеять другую игру. Не... А, не, не метелить эту игру, которая была и которая не нравится, да, то есть не пережевывать ее, ругать, ненавидеть, да, то есть чувствуешь, как вот даже если по образу и подобию взять а, как, допустим, грядку, как ты говоришь, mm -hmm. да, убрать, то есть не а, там ругаться с этими сорняками, внимание туда, да, а ты с благодарностью вот убрал и посей новое, посей, стань хозяином, стань хозяин. убери а если ты будешь ковыряться в этом говне и будешь ругаться, осознавать, вот, у меня ничего не выросло, и почему не выросло, то у тебя и следующее не вырастет, и... да? Не вырастет, потому что ты здесь находишься. Вопрос, как привести человека угу. в эти потоковые состояния. По сути дела, это привести человека к свету, к разуму. Да, к себе. К себе. Привести человека в себя, но это, в по себя. сути, В себя. В себя. И каждый поход в себя, вот заметь, у нас идет глубже, глубже, глубже, и а, в себе становится очень интересно. И очень. уровни в себя они очень разные. И а, то, что буддистские учения говорят, и про круг сансары и так далее, и выход за круг сансары он есть, и это очевидно, он есть. И полностью человек создает миры и управляет мирами. Да. да. А выход за пределы сансары тогда, когда ты осознаешь свою целостность. Только целостность. тогда. Только тогда у тебя есть выход. Ну, то это надо осознать свою парадоксальность. А для этого <laughs> надо осознать. И, и согласись, что парадоксальность очень интересная штука. Скажи, это, это такая штука, когда ты видишь просто парадоксальность этой игры и невероятная. Какая интересная игра. И она Парадоксальность приводит себя в, в постоянное состояние восторга, восторга детского, да. И вот это детское это состояние, надо, вот, так, это это надо, вот это да, вот это да, да, детское, вот оно, чистое. Но заметь, парадоксальность делает тебя сумасшедшим в коллективном. Да. Ты на парадоксальности вылетаешь из коллективного, потому что ты видишь суть игры. Ты видишь и что чего не видят другие. Да, ты видишь то, чего не видят другие. И ты видишь лоржовость ее. Да. Ты видишь все подмены в ней. Да. И они поддетские, прикольные. И ты начинаешь ржать над этим. Что от того, от того ржешь, что все серьезно играют в это. Все серьезно в это играют. Да, да они в этом серьезно, серьезно закопались. В этом, да. Но ты понимаешь, ты-то а люди-то думают, что ты дурачок. Да, да. да. А, я понимаю их восприятие. Но я понимаю свое восприятие, и я понимаю, что это реально очень весело. Это самая счастливая игра, которую можно было придумать, игра в жизнь. Самая веселая игра. Самая веселая игра, она написана из Теба. Когда ты это все видишь, здесь есть другая сторона, вот смотри. Если мы даже самого... вот Я, я всего лишь на мгновение коснусь, да, одного маленького. Смотрите, вот то, что мы на лекции проговаривали, да, да? Да. вот есть тогда овец, да, да, да, да, да. у овец есть пастухи. Да. Раньше овец назвали как? Овнами. Овны. Овны, да. И пастухи потом превратились в пастырей. Да, да? Да. Ну, давайте а, поговорим овны. про грех, грех овный, овны, про грех овнов, да. Поговорим про дух овнов, Поговорим про церковных, церковных, Цирк. Да? церковных. Поговорим про это так весело. Уже дальше можно не продолжать. Это настолько весело, что э, э, тому, кто эту игрушку затеял, да, вот просто вот, э, да, если предъявить, то ему не предъявишь ничего, он Если бы это было такое, да, он бы сказал: Пришел на суть господин, да. Все, я ничего не лгал. Вот, все написано, все, понимаешь, а, но все согласились все играть, А все открытое вообще, вот просто черным по белому, да? И вот, вот эти вещи, когда ты видишь из парадоксального восприятия, воспринимаешь это, оно воспринимается через восторг, восторг, потому что эта игра офигенная. И вот только через это есть приход к целостности. Да. Да, да. И, кстати, в парадоксальном восприятии очень сильно меняется мозг. Вот я как вспоминаю, когда мы с тобой проходили, это нагрузка, реальная да. нагрузка на голову, да. на физиологию. То есть нейронные да. связи. Ты просто чувствовал, как они росли. Нельзя по сказать. Натурально. То есть ты видел, как меняется твоя мозговая активность. Ты видел, просто чувствовал, ты проживал в этом. Действительно, Ты менялся мозг, каждый день. Да, менялся каждый день. Мозг твой начинает, скажу парадоксальную штуку, работать. Развиваться. Вот. Развиваться. То есть 5% у обычного человека превращается в 100%, 100 в парадоксальном да. И это факт. И это чувствуется физически. Это чувствуется Телом. физически, да. Я просто вот, когда вспоминаю ну, вот этот период, когда мы с тобой полностью висели в парадоксальном восприятии, раскладывали психику, раскладывали мир мертвых. Это, конечно, да, да. жесткие вещи. Жесткие, но при этом как интересно как было кайф. это видеть. Какой кайф был. Видеть очевидное. Невероятное. И знаешь, оно такое простое. И оно такое очевидное. А ты видишь, насколько все серьезно принято. И насколько в этом и сколько в этом страданий, в этой серьезности. И сколько страданий. Просто. А ты видишь, что это элементарно, просто и очевидно. И тебе весело, да? А, и, и ты и говоришь скажи, человеку... это что весь, А у человека. Ты даже говоришь человеку суть его искажения. Человек говорит, неправда, я не такой. И в отбивании все. Вот. Закрыт. Закрыт. Вот он в своем мерке закрыт, он не да. может выйти за рамки этого мерка. Угу. И начинается цирк. Угу. И это, конечно, начинается дрессура, начинается а управление, да. власть и так далее. А и если про овнов еще игрока. глубже посмотреть, да? То там еще, еще веселее. То там еще веселее. И если открыть глазки просто открыть глазки и посмотреть, не отбивать слова услышанные, а просто открыть глазки и посмотреть, то будет шок. Просто шок. Вот. вот мне кажется, что прозреть можно вот так. Вот это и есть прозрение. Это прозрение, да. Оно может случиться вот просто спонтанно, зависнув на этом подкасте. Прозрение. Про -зрение. Прозрение. Зрение. То есть глазки. Поверни, посмотри. Разверни глазки вовнутрь и внутри себя. Очевидное. Сюда смотришь ты, а туда смотрит Бог. Посмотри вовнутрь. Вовнутрь тебя смотрит Бог. Всегда смотрит вовнутрь тебя Бог. И это твоя вторая часть. Та часть, от которой ты отказался, да. вынеси его наружу. Это невероятные штуки, но вот опять-таки приводить к этим восприятиям человека – это путь, это путь человеческого развития, это игра на разных уровнях, как Тетрис разных уровней, как, не знаю, да. Half-Life разных уровней. Ты знаешь, я теперь понимаю лабиринт Минотавра. Очень хорошо понимаю, что это такое. Согласись. Пока ты в лабиринте, ты там гуляешь. Ты игра... играешь. Ты играешь. А вот в игру Выйди это... за рамки лабиринта да. и посмотри Выйди. на него целостно. целостно, ты видишь выход. И видишь того Минотавра. Ха-ха. Да. Три да. раза. И это так очевидно, вообще четко. Лабиринт Минотавра. Выйди за пределы, стань целостным. Стань целостным. Увиди эту картинку. Но ну, видишь, целостным – это опять-таки, это определенная структура мозга, это определенные нейронные связи. Да. Это определенное видение. Это тренировка. Это, принятие, это тренировка. Наташа, это тренировка, как Это как накачать как мышцы, мышцы, да. Так накачивается один в один накачивается также психика, но только для этого тебе это надо быть, чтобы тебе было это интересно и заниматься. И заниматься. Один в один так же, как человек, допустим, изобретает телевизор, изобрел И дальше ему эта тема интересна, он его еще больше усовершенствует еще. И у него действительно то, что казалось бы, вообще нереально, а это становится реальным Точно так же с мышцами, точно так же с психикой Один в один Кстати, ключ потока Мы-то будем давать курс, который так и называется Ключ, ключ потока. потока Совсем скоро Uh -huh. И сегодня у меня из США спросили, чтобы мы немножко рассказали uh -huh. про то, что мы будем давать на курсах, uh -huh. в которые мы поставили новая программа. Ну, мы, наверное, про каждую программу отдельно потом расскажем. Uh -huh. А коль мы сегодня разговариваем поток. о потоке, то я бы хотела остановиться и на ключе потока, uh -huh. Uh -huh. что давать будем. Вообще задача этого курса, чтобы человек прочувствовал этот поток на себе. Да. Чтобы он в него а вошел. Для этого. И для этого как, как идет информация по телу да. а, а Не через отклики, а через суть внутри. А для этого мы с тобой в потоке должны быть Мы как, как все наши курсы Мы всегда курсы проходим именно в потоке в чистом Мы составляем курс да, Но у нас всегда непосредственно перед курсом Мы его начинаем погружаться углублять. Углубляться И мы входим в этот поток и начинается курс. И мы этот курс всегда ведем в потоке. Всегда. Никогда у нас не было курса без потока. Именно поэтому в записи... Ну, заметь, заметьте, у нас всегда перед курсом есть программа. Мы знаем, что да. мы даем, да. какие да. практики да. мы даем, какие техники и да. так далее потом за день до курса. Да. Вот один раз было, когда нас вообще на тени вынесло, что мы давали не то, что мы планировали. Обще, да, вообще да. полностью сменили программу. А, то есть за день до курса начинается углубление, мы входим в эти состояния, и все нас понесло. И мы из очень больших глубин даем. И за счет этих потоковых состояний мы можем увлекать за собой людей. Подхватывает. Подхватываем да? поток подхватывает. Сила, да? Потому идет. что это силовая часть уже угу. идет. Потому что, а, если заранее так разложил по полочкам, угу. то план действий, он просто будет планом действий. А, план действий как конструкция. Да, Мы будем идти в себя, у нас будет практическая часть, как углубляться, как чувствовать. У нас а, будут а, выходы за грань психики для того, чтобы человек четко словил и зафиксировался в парадоксальном восприятии. У нас будет попытка, потому что там будут и новые люди. А для тех, кто старенький у нас занимается, да, кто много прошел, для тех вот это вот потоковое состояние, соединенное с парадоксальным восприятием и с целостным восприятием, это еще одна грань углубления. А для тех, кто новый придет, им тяжеловато будет. И им хотя бы прикоснуться к этому, чтобы войти в эти состояния. А к этому при... будет дана психотехническая база, по которой они будут да. работать. То есть это соединение состояний Состояние сознания, с состоянием потока информационного и с психотехнической да. базой, за что цепляться, чтобы в дальнейшем это работать. Но при этом новые люди, которые пришли, они в поток войдут в любом случае в По поток да. подхватывает. И у них тогда интерес в дальнейшем да, просыпается да, и желание. Только интересного узнает. Смотри, ограничитель, какой срабатывает, и это тоже будет на этом курсе убираться конкретно через практическую психотехническую базу, и это останется у человека, когда он попадает в эти состояния, сразу срабатывает страх. И если он идет с нами, то этот страх как бы уходит в сторону, да. и его смывает, как будто да. его нет. Да. А потом человек по нашим видео начинает тренироваться сам. Да. И когда он начинает Включается. тренироваться сам, у него возникает страх, причем вот опять-таки вчера имела такую же обратную связь. Этот страх даже человеком не осознается как страх. Это может быть пустота, это может быть некое пространство, это может быть... То есть некий такой психоделик, который у человека даже может не восприниматься как страх, но при этом он приводит к тем изменениям, которые ему дискомфортны в теле. И уже эти изменения вызывают у него страх, к которому он привык. Угу. То есть возникает такая дельта. Вот эту дельту мы хотим вообще убрать на курсе. И э, убрать вообще страх. И если он возникает, чтобы человек идентифицировал это как страх и говорил, он же хозяин, он сам да. себя боится. Так разберись да. сам с собой, потому что там бояться нечего. В этих состояниях есть только ты. Это состояние целостности. Это о целостности Потому что страх это значит Есть еще где-то игра незавершенная Ее надо взять и завершить И неважно, игра в болезнь, игра в отношении Еще какая-то есть игра, которая тебя напрягает И которая так Тун-тун-тун, как струна говорит Обрати на меня внимание и давай ее закроем и Вот эти вот вещи мы тоже будем В потоковых состояниях Они как бы подсвечиваются, знаете так Как бревно несущееся по реке Оно цепляется за камни, оно мешает потоку Вот эти бревна надо будет повыкидывать если их не выкинуть вручную, да, так, так они не идентифицируются, какое у меня бревно, у меня нету бревна, да. А там в потоке они видны, они чувствуются, они осознаются, и их легко осознавать, с ними легко работать, заливать или там еще, ну, здесь уже даже не заливать пойдут, другая психотехническая база пойдет, как работать с этим совсем, как убирать. Но в любом случае, если вы имеете дело со страхом, значит, со страхом надо разобраться. Страх прятать, откладывать в сторону и так далее не надо. Это Или, засорять да. психику. Или ненавидеть. Не Или надо. ненавидеть, да. там еще что-то. Это... Бороться со Давить, да, нет. Да. Разные варианты, опять-таки, варианты официальной психологии. Абсолютно не рабочее. Это называется... Создай новую игру. Да. Вот тебе вообще. одна игра надоела. Создай следующую, создай следующую тупую игру. Да заверши. То есть, ковыряйся ты ее в уже. этом получается. Ковыряйся, ковыряйся, да. и ковыряйся. Да заверши. Гради. Закрой с благодарностью, что она у тебя была. И, и создай Да. Новое. Будь хозяином своего, то есть своего. Это не надо тебе, если у тебя там, на, ну, грубо сказать, у тебя на участке там или дома, у тебя лежит какашка. Не надо тебе смотреть на эту какашку и ругать там, кто положил это, как могло. Кстати, очень, между прочим, показательно. Кто, да, и как вот человек начинает бу-бу-бу и начинает подхватывать все ближние, да, начинают злиться между собой, ругаться, пошла игра, да. Увидел, ну, убери, убери, будь хозяином. Пусть, и все у тебя дома у тебя дома чисто. и чисто, и спокойно, и все в любви. Да? Если соверши ты взял действие. это животное, да, соверши действие, вот, которое покакало да, у тебя. Убери, просто сверш... возьми вот на себя, и у тебя тишина. Не надо начинать, ты брала это животное, ну, допустим, да, ты отвечай за него, там, ты, вот это поэтому не надо. И пошла такая, знаешь, хав-хав-хав-хав-хав. И подхватываю. Я прям это вот, вот чувствую, вижу, как это на самом деле... Как развиваются бытовые вот эти все Да, вещи. пустота. Пус... На самом деле пустота. Вот пустота, которая, знаешь, потом так... <сас> Создает иллюзию жизни. Иллюзию жизни, мало того, иллюзию, блин, борьбы, войны. Борьбы, да, значимости. Да. А, смотри, так развиваются все игры от малых до больших. Да. Абсолютно так. То есть человек делает эмоцию на чем-то пустом, эго да. его работает. Да. Как мы работаем с детьми. Мы видим родителей, у кого есть проблемы с эго. Что мы делаем? Угу, мы сразу сдуваем эго да. и при этом не работаем. Мы ждем, что будет на выходе. А на выходе либо включается разум, либо снова надувается эго. Ну, если она надувается, снова спускаем, снова и спускаем и ждем. А если включается разум, уже у человека подход, он начинает двигаться, он осознает, блин, да где-то ж я все-таки за собой не убираю. Угу. Вот тогда с ним уже можно работать. Потому что убираю – это уже действие. Угу. Человек начинает двигаться тебе навстречу. Угу. Вот тогда с ним да. можно работать. А если человек не двигается, какой смысл с ним работать? Подлежащий камень и вода не течет. Угу. Поэтому вот эти все штуки, они такие а, интересные. И вот эти лежачие камни, заметь, в потоке, поток несет, поток но может. они же их не слышат, не видят и не осознают. Да, да, да, они да. в нем находятся, но они его не осознают. Да. Значит, надо, чтобы ты стал не камнем, а водой журчащий, чтобы ты не ну, все вместе с потоком, и тогда ты полностью в потоке можешь брать любую информацию, видеть суть, видеть суть человека, видеть суть проблемы, видеть суть решения любой проблемы, суть решения любого конфликта. И тогда самое интересное в потоке. Ведь в потоке все идет по образу и подобию. И тогда в потоке у тебя тут же приходит это как вот, это как тут, тут, тут, тут, тут, и mm -hmm. у тебя варианты даже uh -huh, из природы uh -huh, нарисовываются uh -huh. как по подобию Полностью, в Полностью, да. Вообще. Полностью, из, вот из природы, вообще из жизни. Из жизни, да. да. Как это будет работать. И ты да. видишь, как это будет работать. Знания, вот они, они лежат, вот они везде лежат. Они везде. просто Просто камень камней нейронных. Нет нейронных связей. Да. Ему нечем взять это. 5% только. 5% работает. А если бы работал 100% процентов, А то даже и 2, наверное, у некоторых. Вполне. А у некоторых вообще не работает. Ну это так вот. Понимаешь, нас послушать, мы стебемся. Нет, мы говорим истину вообще, чистую правду. Вот как есть. Говорим как есть. Просто всего лишь не надо отбивать. А так, хлоп, дайте я подумаю над этим, повешу. Но видишь, когда ты человеку запускаешь поток вот этого чистого сознания, ты родниковой воды запустил, и у человека... Не день в день, проходит несколько да. дней, потом так озарение, пройдет. озарение, озарение. Помнишь, на курсе мы работали с девушкой, а, как раз брали в проработку и говорили, что у нее в течение нескольких дней да, будет помню, Вот буду... она мне пишет пишет, ее ее. И это счастье на самом деле. Потому что у нее же параллельный ребенок идет на выход, и она идет. Конечно. И она идет семимильными шагами. Это чистота, это о чистоте души. Да это о развитии сознания. И когда человек приходит к себе настоящему Богу, ему уже захочется сделать следующий шаг, следующий, следующий, следующий, потому что эта игра она невероятна. И вот смотри, я просто вспоминаю буддийские учения, когда там говорят, вот там из круга сансары нету выхода, а потом там Вишна или Кришна, кто там говорил о том, что дальше есть другие миры, другие уровни развития сознания. И что именно боги создают эти миры, и боги играют в эти миры и так далее. Но он упустил одно самое важное. Для того, чтобы играть в эти миры и создавать эти миры, надо иметь физическое тело и пребывать в физическом Только. теле. И не потерять Никак физическое по другому, тело. Да. А Только вот. в физическом теле. И это все управления идут из физического тела. И тогда греховно уже превращается тело совсем не греховно. Угу. Тело Бесценное. это счастье Бога, да, под, это подарок, самому себе. подарок самому себе, бесценный подарок самому себе Бога. Да. И тогда совсем другая игра. Тогда другая игра. И она гораздо интереснее, чем быть овном. И человек тогда приходит к себе и он понимает, вот а, мы же только пока вышли за, ну, грубо говоря, за первый контур психики, да? Угу. И первое, о чем идет речь, это о тела. Угу. Как психическая способность человека. О бесконечности ресурса как психическая способность тела. То есть у тебя уже жизнь не конечна, если ты ее не завершаешь сам неосознанно. У тебя уже тело неконечное, если ты его не складываешь сам неосознанно. Да. И тогда ты будешь заботиться о том, что ты кушаешь, Дома как ты будешь, проявляешься, да. хозяином как будешь. ты заботишься о своем теле. Ты становишься хозяином в своем mm -hmm. доме. Разрушится твой дом или нет? Да. И вот, вот здесь другая тема начинается. Так это первый контур выхода. А там же что нарисовывается, когда мы начинаем в эти состояния входить, которые за находится? Там находится отсутствие гравитации. Блин, понимаешь, что дальше следующий шаг, будем говорить о левитации. А там а, работа пространства-время. Следующий шаг там... То есть мы к этому сейчас подошли, да, мы это еще не осознаем, еще куча пройти. Но мы воткнулись в то, что это уже там есть как возможность. Реально. То есть это как реальность есть. Если до этого, пока мы были в круге психики, этого там не было... Мы, тоже. конечно, и этот контур мы можем назвать, что это психика, это расширение психики. Но мы смотрим по тетрайдерам. Вот тетрайдер обычного человека, да? вот эти три круга описаны, полностью курс инфодайных знаний, книга инфодайных знаний, страница 14, все разрисовано, все показано. И до да, этого вот две книги посвящены подробному объяснению, как это все работает. Но когда ты выходишь за это, там есть дальше. И вот это дальше... Оно уже ты офигеваешь Потому угу. что там уже геометрические такие скачки в развитии Там уже дискретность сознания появляется там, там невероятные штуки появляются Но это и возможности психики в проявленном мире Да И опять-таки тренировки, тренировки, тренировки Поэтому у нас сейчас много работы идет с детьми Много работы идет с нашими детьми Даже мамы не знают об этом Не знают, а и нам с тобой женщин, это знают. интересно А нам это интересно Да а еще ты, ты знаешь, что не произнесла про телепатию. Ты знаешь, что мы плотнее всего с тобой, Наташа. Еще не успела тебе сказать. Мы подошли плотнее всего с тобой к телепатии. Но телепатия, она же уже на границе психики, она уже Смотри. становится нормой. Да. Смотри, это о целостности. Когда целостность разговаривает с целостностью. Да. Вот это и есть телепатия. Просто прямое знание. Угу. Ты просто знаешь, что это у этого человека в Да, половина. это просто знание. И да. иногда слова не нужны. И не нужны слова. Оно просто вот... Заметь, речь нужна, это когда ты уже круг сжимаешься к телу туда. Да. Вот там речь нужна. Да. А на этом уровне, а речь, на этом уровне не речь не нужна, она нужна только, когда ты суть сказал, суть произнес, все. И суть услышала сразу. Ведь суть может быть в одном слове, в да? Одном слове. Суть. А информации в этом одном слове невероятная объем. Вот оно. За, за счет чего сло, сложное парадоксальное восприятие? За счет чего сложное, реально сложное получается книга «Парадоксальное восприятие»? Потому что ты пишешь одно предложение, да. а за ним идет блок информации. И либо ты этот блок информации примешь с этим предложением, угу. либо... либо ты его табьешь, и тогда предложение будет оборванное, пусто. Угу. И тогда э, вот эти наборы предложений, они будут, они будут содержать смысл? Все равно. Но они получаются как оборванные. А когда у тебя идет ну То есть если у тебя флешка на гигабайт Ты не можешь терабайт принять uh -huh, на нее uh -huh. Но когда твоя флешка возрастает Ее объем и она уже на терабайт Она тогда закачивает сразу терабайт Вместе с этим предложением И у тебя Ту", и прояснение сознания Блин, так это же очевидно uh -huh. И смотри, когда очевидно тебе не надо ничего доказывать. Ничего. Вот за счет чего, получается, инфодайвинг развивается, и люди приходят, учатся, и они ни один из них не кричит, дайте нам доказательства. Угу. Ни один. Это не потому, как могут сказать, а, они неадекватные. Угу. Нет, у нас учатся очень адекватные Те, люди. Те, кто приходят инфодайвинг. И очень Да, люди. Да, да, да. И смотри, за счет чего? Они просто приходят в то состояние, когда это очевидно. Угу. Это очевидно, какое доказательство? Доказательство – это конкуренция. Угу. Конкуренция – это уже пошла игра, игра. На, низа, на низы. Да, да, да, это да. уже не целостность. Это в ограничение ума. Это, это в ограничение ума ты вываливаешься. А когда ты в разуме, угу. у тебя есть очевидно. Угу. С чего начиналась наука? Как наука смогла отделиться очевидят. от церкви? Угу. Вот, Что очевидят, то да. уже мы будем играть с этим, что очевидно. Угу. И они играют с тем, что очевидно. И, и поэтому что? они назвали, ограничили это первичностью материи. А на самом деле в, в сознании, очевидно это происходит в сознании, угу. и очевидно запускает сознание, а не материя. Да. И тогда очевидят то, что в сознании. Да, именно так они идут. И, и видят. тогда первичное сознание идет, да. И тогда человек, он именно и слышит. Вот приходят, кто в инфодайвинг, да, они почему не надо доказательств, не требуют доказать, потому что внутри есть Знаете? четкое знание, чувствует человек, начинает, он, он просто не возникает сомнений, сомнений не возникает, он чувствует в себе отклик. Это так, это свет, это я. А чтобы очевидное стало неочевидным, надо замутить. Надо замутить и надо солгать. Надо отравить, солгать. отравить. А это все для чего? Потому что самому лень работать или, или самому стыдно себе смотреть в глаза. Потому что эго еще добавило. Да, Хочется эго начинает работать, просто... дискричности включается, и пошло обратное сжатие, и все. И потом вообще, когда личность исчезает, индивиду... индивидуально исчезает, размывается в коллективном, значит, надо объединять в стада да. этих личностей. И тогда толпы Появляется лидеров, пастух, лидер. Да. да, толпы лидеров побежали осваивать а, ну, бизнеса. И я лидер, я лидер. Угу. Кукарику, да? Блин, я сейчас, кстати, туку сказала в десятку. В десятку. В десятку, ты посмотри. Сама даже замерла. Ты посмотри. Переходим уже, короче, на изовнов. Домашних птиц. Понижение сознания. Деградация, деградация. При всем том, что есть... А, и, и нарастает разрыв. Есть сознания, которые уходят вперед, очень сильно уходят вперед, и есть те, которые очень сильно уходят назад. Разрыв, да. вот оно, переход на пятую платформу, вот оно, вот он разрыв, который идет. И он сейчас очевиден. Почему предсказанный апокалипсис как раз на вот это время там в разных учениях, да? Угу. Он же на самом деле сейчас идет. Он угу. уже на самом деле уже можно открыто да, на самом об этом деле говорить. Идет по полной программе. Если уже. у тебя включен хоть немножко разум, посмотри, что происходит вокруг. Да. Посмотри, как у человека проявляются все скелеты, которые он прятал в шкафу. Он прятал злость, она вырвалась наружу. Все, что он, он да, прятал да, гнев, он да, вырвался. закрывал, наружу. подавлял. Все это сейчас вот оно на поверхность. Мертвые встают из могил. Мертвые встают из могил. Бокалицы. Все скелеты, которые были у человека в шкафу, шкафу, вываливаются из этих шкафов. И ты смотришь на эту элиту, угу. вот все скелеты выкатились. Вся у... ложь, вся, вся ложь, ложь. Она вылазит наверх. Да. Да. Причем она не смотрит, ты богатый или ты бедный, ты известный ага. или ты неизвестный. Все вываливается. На самом деле искажение, все искажения сейчас становятся видан да. Вопрос, что ты с этим добром будешь да, делать. Да, да, Если да. ты его обратно запихнешь в шкаф, пожалуйста, добро пожаловать да, в космос. Оно взорвется скоро. Тоже, да. ну, ну, в прошлое, правильно ты говоришь, да. Добро Оно пожаловать в прошлое. В прошлое, в прошлое да. Будешь Мы продолжать? Уголь, это, да, да, да, заново уровень, заново и пошли снова да, месяца да. в коллективных играх еще на понижение mm -hmm. сознания. А те, кто это осознает и видят, блин, я здесь косячил, это mm -hmm. правда, это, это, вот, добро пожаловать сюда. Есть еще э, три, да, добро. Есть еще третье, когда начинаешь в это играть, которое вывалилась из шкафов и ты начинаешь в это играть. Да, снова это в снова добро пожаловать. Место завершения. Место да? завершения, потому что все по, по образу и подобию онкологии. Когда уже процесс метастазирует, то дальше либо ты умрешь, либо химия, либо, либо, либо, либо. Но в любом случае это страдание, это на понижение. Угу. угу. Кстати, сейчас тот период, когда вот это именно вывалилось. Вывалилось. И начинают ругаться между собой. Кто уберет, кто, на, кто, кто, кто намусорил, нагадил. кто нагадил. Вот это, вот то, что я рассказывала дома, если как покакал, да, ты убери просто. Или же начинают ругаться, вот это сейчас время, и начинают под, все сюда вваливаться, и начинают, и что будет? Вот, и смех. разбегутся. То есть вот если по образу и подобию семьи, да, если вот так постоянно... И гад, гад, игру. Раз, да, все, разбегаются люди. На самом деле ангелы трубят, да, как угу. это было в этих, ангелы трубят, в угу. психике они тоже трубят, да? а, ангелы трубят, и человек уже сам себя начинает судить за вот этих угу. скелетов. Вопрос, да. ты с ними разбираешься и говоришь, молодец, ты свободен. И ты счастливо угу. идешь дальше, или ты не разбираешься с ними и, и сам себя судишь угу. и обрекаешь на следующие угу. круги Ну, а те, кто эту игру запускал, да, и хоть чуть-чуть в -чуть ней осознает, и, и, и, и а, их же подсознание это помнит. Угу. Они говорят, ну, блин, все написано, все очевидно, это игра. Ничего не скрывалось. Ничего не скрывалось. Мы Просто даже вообще не скрывали. Игра. Ну, играли так, и вы согласились играть. Угу. Все согласились, все играли, ничего не скрывалось. Просто mm. они не соображали. Да. Просто не включался мозг. Не хотелось бы. Хотелось быть домашним животным. Просто мы смотрели в зеркало домашних животных. Да. Вот потому все. что сами таковыми являемся, Да. Офигенная игрушка. И на самом деле, вот а, то, что мы с тобой сейчас проговаривали, да, вот этот подкаст, это подкаст в потоке. В потоке. В потоке, который либо цепляет человека, у которого есть еще вспышки света, угу. либо проносится мимо. Да, да, да, да. И, а, да, если есть вспышки какого-то света, они зацепятся обязательно за большой огонь, да. А либо пронесутся просто, как угольки потухнут и смоют потоком их просто. Поток либо есть, либо нет. этот поток внутри каждого человека. Угу. Вообще невероятно, потому что мы все смотримся в глаза друг друга. И все благодаря, смотрим. да, составляем и благодаря, потоком. мы составляем, благодаря тому, что мы все есть, у нас есть вот эта красивейшая игра, только, а что играем, господа? Да. Ну, два восприятия Если мы смотрим из объективного То мы все частицы одного Большого целого И мы все по образу и подобию Бога Мы все да. дети Бога Кто-то да? ручка, кто-то ножка Кто-то да, кто глазик ножка. Это из объективного восприятия Либо из субъективного восприятия Из целостного восприятия из Мы каждый целости, Мы каждый есть полный потол Полный, да мы Каждый есть целый С поток. из нас есть вся информация, абсолютно вся. Можно обо сказать, всем. да, обо всем. Можно сказать, каждый из нас это и есть Вселенная полностью, которая может всегда создать настоящий мир, то есть игру. Более свою. Того, это доказали Бом и Прибрам еще в свое время, когда они рассказывали про голографическую Вселенную. Кто? Бом и Прибром. Это такие ученые этого. Ой. Которые Ой. рассказали про голографичность Вселенной и о том, что каждый кусочек голограмма содержит информацию полностью обо всей голограмме. А, хорошо, давайте, да, хорошо. давай, Да, правильно. Давайте поговорим про мандалу. Как устроена мандала? Ведь точно так же. Ты возьми любой рис... Вот смотри, как просто очевидно на глазах, да, ведь это тоже, это знание, на мандала самом Мандала – запись информации. Запись, так, а ты возьми кусочек мандалы, и в ней будет вся мандала, если да. под микроскопом. У того под микроскопом возьми снова кусочек, все, вся будет мандала. Вот это. Ну, целостность. Точно так же ты берешь психику человека, вот эти да, тетраэндры. Да. Берешь больше да. опять, берешь опять, больше, да. все по образу подобное. Целостность. Полная целостность. Каждый из нас целостен. Мы никак не являемся частичками. Никак. Рыбка, если мечет икру, большое количество икринок, то никак не может быть, что в одной икринке там плавничок, в другой икринке глазик рыбки. Нет, мы не частички, мы целостные, мы целостные, мы целостные абсолютно целостные. Вопрос: готов ли человек взять ответственность за всю целостность мира на себя? А вот в этом уже и суть играть или не играть, да. да.